лодочный мотор и маха 8 моточек двухтактный двухцилиндровый на мой взгляд лучший вариант для одного ну иногда для двоих В принципе для двоих тоже нормально Моторчик, моторчик легенький, килограмм 20, наверное, 8. Сейчас я заведу его. Так, для заводки. Там вот бензобак такой 12, на 12 литров в комплекте идет. Для заводки подкачиваем грушей. Ручку поставим на, на старт. Станем против солнца. Переключение, переключение нейтраль назад-вперед. Также имеется регулировочный винт для регулировки усилия и есть винт регулировки поворота поворота рупеля, вот этого. Выход на 12 вольт. Подсос аварийной остановки все есть система защиты от запуска на передаче вот он раз все на самом деле будет не лишним потому что на моторе газ не возвращается если вы в заводите вот в таком положении случайно и то у вас лодка полетит просто на трешке кстати не было защиты но трешка она слабенькая там это не так важно Мотор на холостых работает очень тихо, на глиссер двоих без проблем и на небольшой лодке. Сейчас покажу, как глиссирует в одного Все видно Тут имеется регулятор выпрямитель выпрямитель вот он. без регулятора по моему насколько я помню просто выпрямитель то есть здесь напряжение здесь будет пропорционально оборотам сам блок. 3.60, пока 25, сейчас что-то расходимся, 26. через ступицу винта вот мотор кстати установлен на резиновых таких подушках тоже как бы на румбель вибрация ну, практически не передается да и его в общем то здесь и нет этой вибрации шикарный мотор правда конечно не дешевый надо сказать. чеку одел Yeah. Mm -hmm. Два, три! И свечи почти не закидывают. Я до этого троллил на трешке, на Ямахе три. Этот ничем не хуже. Бензина кушает вот за 8 часов троллинга. Наверное, съедает ну, максимум полбака. Даже полбака не съедает. Но не только троллинга, с переходами. В общем, расход очень-очень достойный. Хотя это, хотя это двухтактный мотор. Недостатки данного мотора. Это мелководный режим, который в одном положении. Ну вот видно, насколько сейчас мотор поднят да, всего всего ничего желательно чтобы было хотя бы вот так вот ну вот так хотя бы желательно и регулятор шты регулятор дифферент дифферента вот он у меня потерялся я перевернулся тут и вот он как бы очень слабо держится поэтому рекомендую его сразу как-то страховать вот. ну я поставил болт в общем то тоже проблем тоже никаких так что для тех кто задумался о покупке очень рекомендую данный двигатель покраска исполнение все на высоте ну что всем спасибо за внимание